Так, давайте пока отставим тему тунеядства немножко в сторону и сегодня поговорим о другой не менее важной теме, а именно про красно-зеленую оппозицию, так называемую, которая все больше и больше беспокоит в общем наше общество. Что это за явление, кто представляет, в общем, ну и так далее. Какие там идеи. А Во-первых, начнем с небольшого вступления. Долгое время ярлык оппозиции был так сказать, прикреплен только к прозападно настроенным демократическим силам, которые выступали против Лукашенко. Проще говоря, в стране был Лукашенко, пророссийский, так называемый, и вот эта прозападная оппозиция, немногочисленная, ну то есть как, сначала было довольно многочисленная, посмотрите, митинги там 90-х годов, как это все было, но Лукашенко ее потихоньку задавил. И так продолжалось, собственно говоря, до 2014 года, пока не произошли известные события в Украине. После всего этого в обществе произошел раскол, серьезный. Собственно, во всех странах, и в России, в том числе, в обществе произошел раскол вот по одному вопросу. Отношение к тому, что там происходит. Потому, почему так случилось? Всех постсоветских республик это касается в той же степени, как и Украины. Вот Алексеевич сказала на одном своем выступлении про то, что в Беларуси можно разжечь гражданскую войну между католиками и православными. Но ну, это, конечно, неправда. Тут она ошиблась, но это она так для примера только сказала. Но основная суть... Такова, я вот считаю, что такой проблемой, которая способна разжечь гражданскую войну и серьезное противостояние в белорусском обществе, как и вообще в любом постсоветском, это отношение к России и вообще к советскому и российскому вот этому периоду, когда эти страны входили в Российскую империю, в Советский Союз. То есть одни относятся к этому категорически положительно, что это хорошо и надо бы опять все это повторить, соединиться, а другие категорически отрицательно что надо смотреть на запад, это вообще тупик, мы ходим вот столетиями по кругу и ни к чему хорошему не приходим. Так вот было до тех пор, пока начались проблемы экономические серьезные в России, точнее они были, но они обострились. Денег стали выделять на Беларусь гораздо меньше, и вот тут-то начались брожения. Во-первых, это, собственно, само отношение э, к происходящему на Украине, собственно. Одна часть заявляла, что надо поддерживать Россию, там, ДНР, ЛНР, признать Крым, почему Лукашенко не поддержал там Россию полностью, не признал Крым и все другое, почему он там с Украиной торгует, топливо, оружие какое-то, тягачи там поставляет, а другие наоборот. Лукашенко там гад, предатель, он там с Путиным не понимает сам, что и Беларуси то же самое грозит, что и Украине. Как бы и у нас тут не создали что-то подобное. И вот две вот этих точки зрения противоположных сильно обострились. И возникла вот в этот период, оформилась, они такие люди были раньше, но они как-то особо не выдавались. Вот в этот период, я считаю, после 14 года как раз стала оформляться вот так называемая красно-зеленая оппозиция. Что это такое? Это люди, которые настроены в большинстве своем про-советский, про-российский. Ну, многие такого уже приличного возраста там за 40 люди которые считают что э, было бы вообще неплохо стать частью россии объединиться но при этом они не считают себя абсолютно ватой какой-то ну не все кто-то прямо и называет себя так ватниками э, но я считаю что это все-таки не вата вата это несознательные какие-то люди которые верят просто в пропаганде государственной какой угодно что это люди несознательные а это именно осознанные люди которые считают что мы его вот должны смотреть Восточную сторону. Опять-таки я напоминаю, что далеко не все из них относятся так однозначно к тому, что надо именно присоединиться к России. Некоторые считают, что и независимая Беларусь также может существовать, но они категорически против э, каких-то там укрепления связей, там вступления в Европу, там Евроассоциации и прочего. Я не выражаю свое мнение, просто, так сказать, озвучиваю их позицию. Э, отношения их к демократическим силам тоже очень разные. Одни настроены радикально против, другие настроены компромиссно. То есть, ну, надо, как говорится, всем искать общие точки соприкосновения, всем жить в одной Беларуси, и поэтому, как говорится, надо как-то находить общий язык. Лично у меня же есть несколько вопросов по поводу этих товарищей. Во-первых, если, как они заявляют, Лукашенко это плохо, он в общем все делает плохо, но при этом они как бы не не очень-то против присоединения к России, соответственно выходит, что э, к Путину они так не относятся, как к Лукашенко, они считают, что это гораздо лучше, э, и тут я ничего не понимаю. Они против Лукашенко, но за Путина, а чем Путин лучше Лукашенко? Это тот же самый Лукашенко, только чуть более интеллигентный, но зато он посылает солдат в Сирию воевать. Украину, еще непонятно там куда. Посмотрите, больницы в каком состоянии российские. Это не то, что у нас улицы, дороги. Это, так сказать, из минусов. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, как можно хайить Лукашенко, но при этом говорить, Путин молодец, там и к России присоединяться. Если вы хотите присоединиться к России, значит вы любите Лукашенко, вы просто не хотите это признать. Иначе как? Следующий вопрос красно-зеленой оппозиции, который меня интересует, это... В чем, собственно, выражается их борьба, так называемая, с властью? Если они борются, то как это выражается? Митинги и выходы на площади, они не приветствуют. Революцию они тем более не приветствуют. Но тогда каким образом выражается эта борьба? Подписание петиций? Возможно, да, что-то там и было. Но все, что я видел, это несколько роликов на YouTube, где констатируется, что в Беларуси преступный режим Лукашенко управляет неправильно плохо то что продали землю плохо там что подняли цены на бензин и тд и тп и все только констатация факта борьбы никакой я не видел говорить о текущем положении в стране то это не борьба это всего лишь констатация факта мы в жопе окей все мы в жопе проблема в том что нам недостаточно констатировать факта, нам надо понять, как из нее выбраться. Ну что, с общим разобрались теперь, пожалуй, давайте перейдем к частному. Рассмотрим конкретных представителей оппозиции. Вот самыми яркими, кого я могу назвать, это Алекс ТВ, Шакардос и Хлорка ТВ. Ну это так называются их каналы людей, которые, по моему мнению, являются главными рупорами, так сказать, вот этой красно-зеленой оппозиции. Самым одиозным из них является Шекардос. Панты, мат и практически прямые призывы к сепаратизму и разжиганию межнациональной розни. Ну вот вы только послушайте. Послушайте, как разговаривают поляки. Гакраю. Держинская гора a także cała Grecja przyjechać wiele kilometrów i nie z Hollywood na przykład Lisa Kudrow w serialu Przyjaciele a także z Johansson Harrison Ford Ma Michael Douglas od krajobrazy jego rodzimego miasta Witebska czy wiesz, że dzięki Białorusinowi Borystowicowi tutaj do tego video, ребята, jest jeden bardzo interesant komentarz ja wam teraz przeczytam język Шипящие, как у змеюки, которые наступили на хвост. Вечно обиженные шляхтичи, нищие паны, лизали всем налево и направо. Шиши-ши-ши-ши. -ши -ши -ши -ши. Вот такой классный комментарий я сегодня нашел. А оно так и есть. Это ж правда. Я же не обманываю никого. Никогда никого не обманываю. Ребята, посмотрите, как ведет себя поля. Как он себя ведет, вы посмотрите, это, это несчастье, блядь, вот несчастье просто, как его еще обозвать, я не знаю, смотрите внимательно. В понедельник наш вице Премьер встречался с уважаемым Александром Григорьевичем, а вчера уже Беларусь отменила визы для поляков, так что я на выходные собираюсь в Гродно с друзьями, понимаете. Как вам, А у нас и не было... Ну, ну, ну, проститутка, ну, как его еще назвать? Проститутка, ну. Жопой крутит, лицом крутит. А -ха, ха вот. Ну, шлюха, Вот эти пидористические бородки, заросшая ебала, вот это вот, посмотрите. А сам не на не способный такой при... при вот это вот, э, такой Вид поляка я вам рисую, пожалуй, это поляк с полячкой. И вот попробуйте убедить меня, что это не разжигание межнациональной розни. У вас это не получится. И подобные люди еще что-то говорят про фашистов, про пиндосов, про бандеровцев, про 9 мая. Знаете что, нельзя осуждать фашизм и по сути дела самому быть фашистом. Вот этого я точно никак не пойму. До кучи добавить еще сепаратистские призывы данного человека присоединить Гомель к России. За такое вообще-то дают уголовный срок. Это прямые призывы к сепаратизму. Неудивительно, что канал данного пользователя забанили на ютюбе. Жить неплохо устроившись в Беларуси, но при этом всячески выказывать презрение к ее культуре, к народу, к языку, к истории, практически ко всему. Разве это нормально, а? Что вот об этом можно сказать? Ладно, власть. Власть действительно заслуживает только презрения. Но все остальное, ладно, все. На этом закончим с шикартосом. Больше про него ничего говорить не хочу. Пусть все остается вот как есть. Эээ, давайте следующего. Так, что у нас тут? Хлорка ТВ. Смотрим, открываем канал. Выживание в Москве без денег. 18 плюс, алкострим. Умрут все. Хулиганка. Забрали паспорт. Вечно молодой, вечно пьяный. Пить или не пить. Ну, в общем, что тут сказать: пьянка, хулиганка, помживание В Москве выживание там попытки заработать денег. Ну, с одной стороны, конечно, это хорошо и здорово. И главное, очень близко для белорусов. Как выжить в Москве, как заработать денег для белоруса? Главное, что заработать денег, выпить отдохнуть собственно но ну, вот такие вещи может быть это не совсем здоровый образ жизни но каждому свое как говорится но а где тут борьба простите где тут борьба с властью они же говорят что оппозиция ну и в чем в чем тут борьба заключается? Лично я считаю, что для белоруса как раз-таки недостойно ездить где-то в Москве, в Петербурге или еще где-то и там зарабатывать, копаться в мусорках, пытаться куда-то там устроиться, неизвестно куда, чтобы хоть копейку какую-то заработать. Я считаю, что беларус должен достойно жить в Беларуси, иметь здесь работу хорошую, нормальную, чтобы на нее можно было э, прожить. Вот в чем суть. А здесь что? Разве это оппозиция? Но ну, в принципе у меня на этом все. Выводы пусть каждый сам сделает для себя сам, какие он здесь увидел и услышал. Я их делать не буду. И, соответственно, жду ответа от красно-зеленых. Господа, на этом выпуск закончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно, напишите что-нибудь, поддержите проект, потому что это важно, как можете, если вам было интересно. С вами был Серый Код. Увидимся.